Так <свист> Нет, мам, мам. Здравия, не вечно спит. Я лечу к тебе. Тут Привет, ты я убийца маньяк. Здравствуйте, мэр Эклипса. Чего основенького? Ничего. Ракеты продают. Блин, у меня мало денег обычных. Я могу только... Ой. Одну ракетку купить. Откуда у вас она тысяча? В банке сходили, обменяли. Там секретарь. А вон... Э, Все-таки банк вернули, вон он, он. Вот он банк. Большой ты вообще, что ли, уже не видишь его. Я просто... А, Класс. Блин, классно. Тут торговец. Зарыбь. За... Тут нельзя обменять. Вход, вход в банк. Тебе надо вход в банк купить для начала. А потом зайти, там надо будет спуститься вниз. И там у тебя с помощью этого входа ты можешь обменять деньги. Короче, да вот, сложно. Я же, я же их так все сложно. Советую не тратить. Надо тут посадить ягод. кого-нибудь хорошо, что мне все деньги находятся под замочком. Ай-яй-яй. Зострал. Так. А а у меня есть вход в банк. Молодец. Ня-ня-ня. Ня-ня-ня-ня. Сейчас мы... У меня есть вход в банк. Но у меня, кстати, нет денег, чтобы там что-то обменять. Кто б говорил? О, ты что тут делаешь? Застрял. Застрял. Понятно. О, уже снова с этой фигней. Не хватит мне денег. Ну, ладно. Летел, летел, летел, летел, летел, летел, летел, летел, летел, надо сказать маме, мама, подними цены на, на тортики, а? Нет не надо. Но тогда не тогда не делай, чтобы они были. Так, у... Тут и так все за год. все подорожало, ты еще века. Да, да. да не подорожают они, я ж пошутил. Не знаю, так ладно надо сходить дом домой блин вход забыл то что вход не здесь все свои деньги последние трачу. Не так канаву ели как. Восцебный. Пойду, схожу в дом, домой. Через где, пять, пять минут это? выйду примерно. А где mm. а вот... Открываем двери, Дайте, поднимаемся, я... спускаемся. И поднимаемся деньги подразил на Чуть крылья ну ладно. я не понял кто? Кто, кто у меня деньги скрал что, что нет. я сменю себе <coughs> пароль вы мои деньги вот не крали. Не, Наглые люди пошли. Нет. так. Что это а, синтелонг синт. Боже. Почти! Что это? Ах, у меня даже аллергия. Аллергия а, даже я, началась. Да. Аллергия даже. Так, ладно, надо идти. Не аллергия на синтимонстров. Я не хочу даже спускаться. Сентимонстр, не надейся, а это, да. это не Акумы. Это не Акумы, дебил. Сентимонстр. <сесс> а а а у меня монстр. заболевание от сентимонстров уже... Не вообще болит. от Акумы, у меня уже все. Ай-яй-яй, че он такой сильный, лонг этот, синтилонг? ай яй яй яй, -яй. Ура! А это вообще год! Новый а год у всех. Ура! Новый а год, балбес. Пять месяцев назад. Пять месяцев назад. Ай, да че на меня напало? Тики назад. вообще все напали на меня. Ура! Ты тупой? Ай-яй-яй. что я Что слеплю. А, Мартышки заберем, талисман потом. Эй, чего? Да ничего, просто. Мартышки нету. Надо забрать у него. Мартышка есть. Тышка всегда платье. питер, в платье. питер, питер, я питер, питер, питер, питер, Капец Мартышки в глаз дадим. Ой, они меня да, да. Не Мартычки реально по башке три с ним. Не бойся, братан. Mm, Ну-ка, кто музычку дал. Ну Выходи отсюда. Подойди, блин. Да фиг. Че сам умный? Mm. Ть... Все, пойдем. Мне надо поговорить. Пойдем люблю разговаривать с людьми идем все понятно изменишь я обиделся так аккуратно Т -т -т. дом бы еще работал а? Да, да, да, в кусты в кусты это слабое место. Тыпильная а лонка, ты посмотри на эту лонга, на этого. Самый сильный, мы еще не убили ни тики, ни плака. Не... Нет! Нет, идиот! Конечно! попал. Угу, попал, наверное, какую-нибудь весперию. Тебя, наверное. Весперия у тебя а нет, висперии. переполоха? нет Есть. Есть. Спасибо за переполох. Переполох у меня нет! Понял, что такое? А -а -а, не в ноге. В какой раз уже не сопали свою личность, я в шоке. Много осталось вот. О, вот. с монстрами. Еще, О, осталось еще двое. Так, плак, плак, вон плак. Он еще и прыгает. Где он? Дайте яблочку кто-нибудь, пожалуйста. Нет. Иди купи. Они вам продаются. Мне не надо, тебе переполохом. Мне... а у меня бананов нет, чтобы ты сравнивалась. А ты плати без по Ты Дисси вообще а... нормальная. Что Что ты делаешь? Чудесный, мистер Бак. Полбисина. Так, получилось все, мне пора. Будем ловить на удочку. Ты балбес. Какую ты рыбу-то ловить собрался? Я не У тебя, есть бананы? Бананы. Да, бананы. тебя нет да. бананов. Есть